Матрица – это партнерская программа, в которой есть семь позиций, первую из которых занимаете вы. Каждая позиция под вами приносит вам доход. С каждой из двух позиций на первой линии вы получаете по 5% дохода. С каждой из четырех позиций на второй линии вы получаете по 95% дохода. В совокупности ваш доход составляет 390% от стоимости матрицы. Как заработать и сколько стоит матрица В Просто Game существует 9 матриц, каждая из которых в два раза дороже предыдущей. Допустим, вы активировали матрицу за 10 долларов и заняли первую позицию. Порекомендовали двум своим друзьям сервис Просто Game и они также активировали свои матрицы за 10 долларов. Они отобразились у вас в первой линии и вы сразу заработали по 5% с каждого из них. Ваши друзья, так же как и вы, порекомендовали двум своим друзьям, и они также активировали матрицу за 10 долларов. Вы заработали по 95% с каждого из них. У вас заполнились все позиции в матрице, и вы получили 390% дохода. Что происходит дальше? В этот момент срабатывает система автоматического реинвеста и из вашего дохода активируется новый цикл матрицы стоимостью 10 долларов и вам снова доступны 390% дохода. Вы можете бесконечное количество раз открывать новые циклы матрицы и зарабатывать по 390%, рекомендуя сервис Просто Game. Мы уже запустили механизм бесконечного дохода с первой матрицы, а у нас их целых девять. Для того, чтобы получать 390% дохода с более дорогих матриц, существует система автоматического апгрейда, которая активирует более дорогие матрицы из вашего дохода, тем самым позволяя зарабатывать больше и больше. У всех партнеров матрица работает одинаково. И когда наши два приглашенных партнера заполняют все свои ячейки, у них срабатывает система автоматического апгрейда, и они появляются снова в нашей новой матрице, принося нам доход повторно. Как работает система переливов? К примеру, вы активировали матрицу и пригласили четырех партнеров. Два партнера займут первые две позиции, а следующие партнеры займут уже позиции во второй линии. Для партнеров в первой линии это будет перелив. Перелив — это когда партнеры вашего спонсора попадают в вашу матрицу и приносят вам доход. Рекомендуйте сервис Просто Гейм и зарабатывайте с нами уже сейчас!